Отлично, тогда я сейчас перейду в демонстрацию экрана. Поставьте плюсики, развернулась презентация или нет. Ага, чат появился. Так, сейчас, секундочку. Не хочет разворачивать у меня чат-компьютер. Эла, видно презентацию? Да? Все, да, отлично. Тогда, хорошо, тогда будем начинать. Всем добрый вечер. У нас с вами третье занятие. На прошлом занятии мы говорили с вами о расхитителях денег. Почему-то пришло мало домашних заданий. Тот, кто прислал, я обязательно отпишусь, отвечу. Была в командировках, в разъездах, не было возможности написать. Но обязательно за завтра всем напишу ответы на выполненные домашние задания. Кто не успевает или кто еще не успел закончить, присылайте и э, будем смотреть, как у вас там получается с расхитителями или не получается, Если вопросы по резервному фонду, будем придумывать, как с этим разобраться. Хорошо, сегодня наша тема с вами – это финансовые цели. Есть три большие финансовые ошибки, которые допускают люди, и это характерно не только для Украины, это, наверное, характерно для большего количества людей. Когда люди, первая ошибка, это когда люди не ведут учет своего бюджета, это означает, что люди не видят сегодняшний день, что происходит с их деньгами, потому что в большей степени приходится подстраиваться под финансовую ситуацию, а не управлять ей. И это финансовая ошибка. Вторая финансовая ошибка заключается в том, что люди для себя четко не формулируют финансовые цели. И сегодня как раз мы об этом будем говорить, потому что проведение бюджета мы говорили на предыдущих занятиях, а сегодня будем говорить о финансовых целях. На самом деле финансовые цели – это наше будущее, это наше завтра. Это то, как мы себе представляем, что произойдет с нами через время, послезавтра, через месяц, через год, сколько нам понадобится каких-то ресурсов, не только денежных, другие ресурсы могут быть которые необходимы для достижения нашей цели. И третья финансовая ошибка заключается в том, что люди не составляют финансовый план. А вот финансовый план – это как раз переход из сегодняшнего дня в то наше завтра, которое мы для себя спланировали, но мы туда не попадем, если мы четко не видим, куда нам нужно идти. Поэтому сегодня мы с вами говорим о финансовых целях. Я подобрала несколько цитат, которые очень люблю, и для того, чтобы мне долго не рассказывать, достаточно пройтись по этим цитатам, потому что они как раз и отражают многие вещи, о которых мы с вами говорим на наших вебинарах. Клавдия Эллиан сказала о том, что «деньги, что ешь, которого легко словить, но не просто удержать». И, наверное, это действительно так, когда деньги приходят к нам в руки – Иногда они сквозь пальцы также исчезают быстро, и мы даже не замечаем, куда делись эти деньги. Это мы с вами о говорили. А также мне нравится цитата Бертольда Авербаха о том, что нажить много денег – это храбрость, сохранить их – это мудрость, а умело расходовать – это искусство. Вот этим искусством как раз и занимается финансовая грамотность и то, что мы с вами делаем на нашем курсе. Ну и, конечно же, моя любимая фраза о том, что лучший способ помочь беднякам – это не стать одним из них. Позаботьтесь сначала о себе, разберитесь с вашим кошельком, разберитесь с вашими деньгами, и как минимум на одного богатого и счастливого человека в жизни станет больше. Чем отличаются финансовые цели? От наших мечтаний, пожеланий, когда мы просто рассуждаем, финансовая цель имеет четкое описание, она очень четко сформулирована. Я могу хотеть путешествовать, но до тех пор, пока я для себя не определила, в какую страну я хочу ехать, в какой город я хочу ехать, каким образом я туда попаду, где я там остановлюсь, и... Только тогда, когда я четко себе сформулирую, что именно я хочу, моя цель начнет приобретать уже какие-то параметры, по которым я буду понимать, какие дальнейшие шаги мне нужно сделать для того, чтобы я попала именно туда, хочу. Если я говорю, что я хочу на море, отлично, я могу попасть на какое угодно море, я могу сейчас декабрь месяц, я могу попасть на теплое море, там, где сейчас солнце но я могу попасть и на холодное море на север, там, где сейчас уже снег лежит и море покрыто льдом. И это наверняка будет совершенно разный отдых. А вот какой именно я хочу? Для этого мне нужно четкое описание цели. Если мы с вами говорим о финансовых целях, это те цели, которые имеют конкретную стоимость. Нам нужен финансовый ресурс для того, чтобы мы достигли эту цель. Это могут быть какие-то покупки, к примеру, когда нам нужно купить бытовую технику. Мы понимаем, что нам нужен холодильник какой-то модели какого-то размера или объема, или цвета, двухкамерный, однокамерный, какие-то там параметры. И мы идем в магазин и смотрим, сколько стоит примерно такой холодильник, как нам нужен. Или же мы начинаем в интернете искать подходящие варианты, и мы анализируем, сколько стоит такая модель в интернете, нужна ли нам доставка, сколько будет стоить доставка. Мы идем, смотрим в магазине. В магазине мы можем выбрать для себя, мы расплатимся сразу, если у нас есть в наличии эта сумма. Может быть, мы будем использовать финансовую услугу, такую как рассрочку или кредитование потребительское, для того, чтобы мы могли приобрести то, что нам нужно. Иногда друзья, знакомые или участники тренингов мне говорят, ну вот не каждая цель в жизни имеет стоимость. Иногда приходится спорить и говорят, ну а как же вот насчет духовного развития? Ну это же не про деньги абсолютно. Я говорю, нет, конечно, вы для себя ставите цели, которые вы хотите достигнуть в духовном развитии, но по пути у вас все равно есть финансовые траты. Вы хотите заниматься йогой, развивать себя в этом направлении, но даже поездка на йога-ретрит, это стоит денег. Даже купить коврик и форму, это тоже стоит денег. И это не будет чистая финансовая цель, но для достижения вашей цели все равно вам понадобятся какие-то ресурсы, даже временные ресурсы, и тоже это нужно учитывать. Конечно, можно заниматься йогой у себя дома, на, не покупать специальный коврик, и вы будете это делать в удовольствии, будете достигать вашу цель, прекрасно и замечательно. Но большинство целей, которые мы хотим достигнуть, они так или иначе связаны с финансовыми ресурсами. Для того, чтобы... Мы могли достигнуть цель и понимали, когда это будет. Нам нужно разобраться с временным измерением цели. Когда? Когда наша цель будет достигнута? Если я говорю себе о том, что я хочу приобрести себе какую-то вещь весной, и это очень размытые сроки, если я говорю, что я хочу приобрести себе ту же самую вещь не позднее конца марта 2020 года, то это уже более конкретно. И когда вы формулируете вашу цель, указывайте для себя точное время достижения цели. Это не всегда бывает возможным сразу сделать, но насколько возможно, конкретизируйте, когда именно вы хотите достигнуть цель, потому что от этого будут зависеть ваши дальнейшие действия. Тем более, если эта цель стоит денег, тем более, если вы понимаете, что вам прямо сразу же финансовых ресурсов недостаточно для достижения, и вам нужно будет придумать, каким образом у вас эти деньги появятся, как вы их дополнительно заработаете, или, может быть, вы будете использовать какие-то другие способы, тут может быть и обмен ресурсами, и бартер, и взаимные услуги, и могут быть абсолютно разные варианты, каким образом вы выйдете на эту цель. Но нужно четко понимать, когда. Не бывает в жизни, что есть только одна финансовая цель, и больше других целей нет. Вся наша жизнь состоит из каких-то Меньших, больших целей, наших желаний, каких-то острых необходимостей, которые извне вам ставят, и вы вынуждены это достигать. И когда у вас набирается целый список финансовых целей, то приходится выбирать, какой цели я бегу в первую очередь, какая цель для меня важнее. И это про приоритеты. Приоритет означает, что та или иная цель для вас в определенный период может все поменяться, очень важно. И тогда вы прикладываете больше усилий, либо в первую очередь занимаетесь вопросом достижения той цели, которая имеет самый высокий приоритет. В жизни женщин приоритеты могут меняться очень быстро. И есть определенные факторы, которые могут на это повлиять. Мне участница одного из тренингов рассказывала о том, что она себе запланировала, очень хотела купить какой-то э, кухонный комбайн для того, чтобы готовить какие-то вкусные вещи и баловать свою семью и себе облегчить процесс приготовления. И она откладывала на это деньги. И у нее уже почти была полная сумма, чтобы купить именно тот кухонный комбайн, который она хотела. Приходит ребенок и говорит, мама, ну вот, все в школе уже давным-давно у всех есть планшеты, у меня планшета нету, дети умеют так поставить задачу перед мамой, что сердце мамы дрогнет, и приоритет быстро изменится. Как вы думаете, что мама купила? Нетрудно догадаться, что это был подарок ребенку, а себе она отказала в своей цели, отказала в своем пожелании. Мы у нее спросили, ну а почему так, Вот почему вы так приняли? Она говорит, ну, вот я сначала для ребенка, а потом себе снова насобираю и снова потом когда-то куплю. И бывает так, что женщина очень часто отказывает себе, жертвуя собой, своими пожеланиями, своим комфортом ради членов своей семьи, ради супругов, ради родителей, ради детей. И это не всегда про деньги, это как раз про психологию это про то что мы чувствуем про то как мы выражаем заботу о своих родных и близких ну конечно же про то как родные и близкие о нас оказывают свою заботу смотрите и анализируйте насколько вы идете к своим целям насколько вам навязывают не ваши цели Найти баланс между тем, чтобы достигать свои поставленные цели и при этом быть в согласии с вашими родными близкими – это действительно искусство, это все достижимо. Об этом важно думать, и когда мы говорим о постановке финансовых целей, то я всегда рекомендую их записывать. Держать в голове это хорошо, но так же самое, как и ведение бюджета – когда вы записываете на бумагу, когда вы видите своими глазами то, что вы написали, совершенно иначе работает ваш мозг, совершенно иначе фокусируется. Возможно, вы в написанном списке увидите что-то такое, что пока вы держите в голове, вам это не было заметно. Каким образом... Нужно достигать результат. Когда вы себе сформулировали какой-то список целей, то, что вам хочется достичь, вот на первом этапе не отказывайте себе в ваших пожеланиях. Бывает так, что начинаешь писать список целей, и начинает, включается мозг и говорит, ой, ну ты не можешь себе это позволить, надо сначала вот это. И вы уже на первом этапе себе в чем-то отказали. Пишите все, что приходит в голову, записывайте. Есть прекрасная практика, которая называется «100 мечт». Суть практики заключается в том, что вы берете блокнот, тетрадь, лист бумаги, садитесь и за один подход пишите 100 своих мечт и пожеланий. Это еще не цели, это пока только мечты и пожелания, но важно ну, желательно за один подход сесть и написать. Я вам рекомендую, если вы еще никогда не делали эту практику, попробовать и поделитесь потом, пожалуйста, сколько штук у вас получилось написать с первого раза. Скажу честно, у меня, когда я первый раз эту практику попробовала, не получилось написать 100 штук, и на второй год, и на третий год у меня тоже это не получилось. Ну, интересно, как у вас пойдет этот процесс. Когда у вас уже есть список ваших мечт, ваших пожеланий, то как раз самое время проанализировать, посмотреть, расставить приоритеты, сформулировать их более конкретно. Иногда бывает, что они могут объединиться в какую-то одну более крупную цель, которая будет достигать сразу же нескольких результатов. И вот здесь как раз наступает этап, когда нам нужно структурировать, найти систему, каким образом мы будем достигать результата. Есть такое понятие о том, что в этой жизни воплощается только то, что вертится в вашей голове. И э, тут не про магию, а здесь именно про то, как работает мозг. Когда вы для себя внутри четко сформулировали, что вам нужно, э, мозг из огромного потока информации, который находится вокруг вас, начинает выхватывать нужную информацию. Вы, может быть, обратили внимание, если вы послушали вебинар, поработали, посидели над домашним заданием, то в ближайший день, два, три, вам постоянно отовсюду попадается информация про финансы, про финансовую грамотность, про какие-то финансовые услуги. И это именно как раз работа мозга, который начинает фокусироваться на том, о чем вы серьезно думали. Поэтому, когда мы хотим достигнуть результата, очень важно действительно на этом сфокусироваться. К структуре достижения результата, конечно же, в первую очередь относится определение цели и позитивная формулировка. Наверняка вы знаете, что не стоит фокусироваться на каких-то негативных или формулировании цели от обратного, а мы формулируем цель от проблемы к решению. У нас есть проблема, и мы хотим выйти на это решение. И уже в самой формулировке цели мы нацеливаемся на то, что нам нужно решить нашу проблему, мы выходим на ее решение. Отметьте для себя, какие признаки цели. Что это означает? Это означает, что вам нужно продумать и записать, как вы узнаете, что ваша цель достигнута. Одно дело, когда действительно нужно пойти купить там холодильник, автомобиль, сделать оплату ребенку за обучение в университете. Или вы, когда сделали эту оплату, у вас уже четко в руках что-то появилось, вы что-то знаете, вы уже понимаете, что ваша цель достигнута. Но если вы ставите перед собой цель личностного роста или своего дальнейшего развития, Сюда может быть что угодно. И сбросить вес, и выучить иностранный язык. И вот тут признак того, что цель достигнута, он может быть очень размытый. Если я изучаю иностранный язык, что будет означать, что я уже его знаю? Я могу свободно говорить, это одно. Я могу свободно говорить и писать без ошибок, это другое. Я могу свободно говорить на иностранном языке, используя какие-то специализированные термины, которые связаны с моей работой, какой-то узкопрофессиональной. Это еще что-то другое. Либо мне достаточно, когда я приезжаю в аэропорт в другой стране, просто спросить, как мне пройти к нужному гейту. И это еще один уровень языка, вот знание языка. Сформулируйте для себя признак, что для вас будет считаться что вы уже вышли на какой-то этап достижения цели. Можно, если продолжать пример изучения иностранного языка, можно разбить свою цель на несколько этапов. Потому что если вы сейчас не владеете иностранным языком и хотите свободно разговаривать, обладая запасом в 20 тысяч слов, но понятное дело, что за два месяца это сделать сложно. Если вы себе ставите короткий срок, то... Ваш мозг найдет любой способ, как отказаться от этой недостижимой цели. Но если вы поставите себе несколько этапов, то поэтапно больше вероятность того, что вы достигнете. И для этого нужно понимать, какие признаки достижения цели у вас будут. Это э, те ориентиры, на которые вы будете подстраиваться, когда вы будете идти по пути достижения вашей цели. Определите для себя условия достижения ваших целей. О чем это? Где, когда, каким образом, с кем вам нужно, чтобы вы достигли эту цель. Если речь идет, к примеру, о путешествии. Кто будет с вами ехать в путешествие? Когда? В какой период времени? Но есть еще один момент. Можно наоборот, пойти от обратного, где, когда и с кем вам это не нужно и нежелательно. Тогда вы для себя прописываете, с кем вы точно не поедете в путешествие, с кем бы вы не хотели вести совместный бизнес, к примеру. И это может быть не описание, ну, не конкретно там какой-нибудь Иванов Иван Иванович, а это может быть описание психологического портрета человека, с которым вы никогда не будете делать совместное дело. Это может быть человек, который не соблюдает там, временные рамки, личные границы, который... Ну, это уже задача на то, чтобы вы подумали, с кем вы точно это делать не будете. Вот для чего это нужно сделать? По пути достижения цели вам будут попадаться разные ситуации. И, с одной стороны, ориентир, с кем вы хотите сделать эту цель, покажет вам, тех людей, те обстоятельства, которые вам будут помогать. А с другой стороны, вот с кем нежелательно это делать или в какой ситуации нежелательно это делать, тоже покажет вам, где нужно отказаться от какого-то предложения. Потому что иногда бывает, если внутренние есть размытости, непонятно, как это достигать, и хочется и туда бежать, и туда бежать, и как определиться. Вот эти два ориентира, они уже вам узят выбор, и вам будет легче этот выбор сделать. Проанализируйте, какие средства и ресурсы вам будут необходимы. И здесь мы можем использовать внешние ресурсы и внутренние ресурсы. К нашим внутренним ресурсам относятся, конечно же, наши собственные качества, наши навыки, наш характер, наши эмоции, наше состояние. Я могу что-то делать для достижения цели только в расслабленном состоянии, и тогда у меня это получается. Либо наоборот, я могу делать для достижения цели в собранном состоянии, мне нужно собраться, сфокусироваться, и тогда у меня получится. Вот когда у вас написан список целей, подумайте, пожалуйста, над своими внутренними ресурсами, что вам будет помогать двигаться к этой цели. Внешние ресурсы точно так же. Что относится к внешним ресурсам? Может быть, чья-то помощь. И это может быть как финансовая помощь, так и любая другая физическая, моральная помощь, эмоциональная помощь, когда кто-то рядом, кто окажет вам поддержку. Сейчас я, например, работаю много с предпринимателями и э, слышу от них, что... Мне говорят, вот мы хотим развивать свой бизнес, мы даже знаем, как это сделать, но очень часто им не хватает именно эмоциональной поддержки, просто сказать... У тебя все будет хорошо, у тебя все получится. И есть вот потребность пообщаться с единомышленниками, поделиться где-то своей болью предпринимательской, а с другой стороны, наоборот, вдохновиться друг от друга, посмотреть, кто как это делает. И это тоже про внешние ресурсы, про окружение, которое есть, про поддержку единомышленников. Проанализируйте вообще, какие у вас есть ресурсы. Не всегда бывает, что у нас достаточно финансовых ресурсов для достижения цели, и мы на этом циклимся и говорим, нет, это нам недостижимо, у нас денег нет. Ну, про путешествия очень часто люди так говорят. Подумайте, какие есть у вас ресурсы, и как можно эти ресурсы конвертировать или предметить в... Такие ресурсы, которые помогут вам достигнуть цели. Это могут быть ваши знакомые, которые могут вас выручить финансами. Это могут быть знакомые которые или незнакомые, которые могут оказать нужную услугу. Вплоть до того, что если вы собираетесь уехать путешествовать, у вас есть домашние животные, вам придется решать вопрос, кто будет помогать вам присматривать за вашими домашними животными. И такие люди понадобятся вам. Кто может вам дать рекомендацию? Вы ищете работу или вы подумываете о том, что вы хотите сменить место работы или просто на уровне ощущения, вы еще не свыклись с этой мыслью, но подумываете о том, что вот неплохо было бы что-то изменить. Кто сможет вам порекомендовать или рассказать о том, где есть интересная вакансия? Иногда это бывают абсолютно незнакомые люди. И в тот момент, когда у вас уже есть внутри, Четкое намерение, что вы хотите это сделать, обязательно кто-то найдется рядом, кто придет вам на помощь и с нужной подсказкой, и с нужным ресурсом. Если вы ставите перед собой цель, которую уже давно очень хочется, но она еще до сих пор у вас не реализована, проанализируйте, почему вы не достигли эту цель раньше, почему так сложилось, что вы... По-прежнему хотите, но еще не можете ее пощупать. И здесь отговорка про то, что у меня нет денег, у меня нет ресурса, я это не могу, она не срабатывает. Поищите первопричину, почему именно так. Загляните вовнутрь себя и посмотрите, какие ценности достигаются, какие ценности не достигаются. Это сложный процесс, но он позволяет иногда посмотреть. Возможно, вам и не нужно достигать эту цель. Возможно, это не ваша цель, а это навязанная внешним социумом, и это не ваше. И тогда вы просто поймете и спокойно с этим расслабитесь, и будет вам будете хорошо себя чувствовать. Конечно же, для достижения цели нам нужна мотивация. Мотивация это то. Топливо, которое внутри нас горит и помогает нам двигаться в нужном направлении. Если нет мотивации, то мы не будем ничего делать и никуда двигаться не будем. Мотивация бывает внутренняя, и это означает, что я хочу это сделать. У меня есть внутренняя потребность что-то изменить, у меня есть внутренняя потребность чему-то научиться. Мотивация бывает внешняя. Когда внешние обстоятельства так складываются, что вы внутри себя, может быть, и не очень этого хотите, но вокруг вас такая ситуация, что вам это сделать необходимо. Также мотивация бывает, ну вот часто говорят, мотивация к чему-то и мотивация от чего-то. И это про морковки. Все зависит от того, морковка ослика впереди, это мотивация к и ослик радостно бежит за этой морковкой, или морковка-ослика сзади, и он тогда от нее убегает, и это мотивация «от». Разные люди по-разному устроены. И для кого-то хорошо работает мотивация к чему-то, человек поставил перед собой цель и движется к этой цели. На некоторых людей так это не работает, и для них нужно найти мотивацию от обратного, от чего-то. Тогда можно придумать для себя страшилку, которая может быть сформулирована, это список вторичных выгод, вот что случится, если это не произойдет, мне нужно выучить иностранный язык, вот что случится, если я его не выучу и что тогда будет, и я для себя расписываю, что возможно я не найду нужную работу, может быть я где-то потеряюсь в аэропорту и мне будет страшно, это будет стоить дополнительных денег, если я опоздаю на рейс и так далее сформулируйте для себя такую, ну, не, не совсем страшную страшилку, но такую страшилку, которая вас немножко испугает, и тогда у вас появится внутренняя мотивация от уйти от этой страшилки, и вы будете идти в направлении достижения этой цели. Ну, как одна из антиморковок, вот не случится жизнь, такая, как я себе хочу или такая, как мне хотелось. И еще один этап структуры достижения цели – это ценность результата. Когда вы уже проанализировали, дошли до этапа того, что какая у меня есть мотивация, что меня будет поддерживать и мотивировать для достижения своей поставленной цели, посмотрите на цель как бы немного сверху. В чем же ценность моего результата? Действительно ли стоит игра свеч, я буду столько вкладывать в это своего внутреннего ресурса, своих финансов? А действительно ли это будет настолько важный, будет такой глобальный результат, чтобы я столько времени это делала? Для мелких целей это может и не работать, потому что, ну, там, само собой разумеется, но ну, это надо и все, и каким способом я это достигну? Но когда мы говорим о больших глобальных целях, то как раз вот здесь оценка ценности результата очень важна. Часто бывает так, что мы хотим, как хорошие родители, дать нашим детям самое лучшее, и мы для этого стараемся. И мы стараемся для себя, потому что мы хотим детям дать то, чего у нас нет. И совершенно не факт, что детям именно это нужно. И потом очень обидно бывает, когда дети заявляют достаточно злобно, вообще мы не просили это делать, вообще не надо было нас сражать, и нас это очень ранит, мы очень расстраиваемся. То в таких ситуациях, когда вы понимаете, что вы давите на ваших детей, если это понятно для вас, да, но если дети очень сопротивляются, то это очень быстро выходит наружу. Подумайте о ценности результата, вот для чего? почему именно так происходит, что будет дальше, для чего это делается. И, конечно же, наша цель, как родители и особенно мамы, стараются для своих детей э, все самое лучшее. Иногда нужно дать им возможность ошибиться, и это будет для них самый ценный опыт. А следующий шаг, который мы как мамы можем сделать, это поддержать их, поддержать в сложный момент и дать им понимание того, что наша поддержка будет в любой ситуации, даже если они очень сильно больно ударятся, но это они сами сделают, это будет их выбор, их урок, то мы всегда можем их поддержать, и мы всегда готовы будем с ними находиться рядом для этой поддержки. Один из методов, который позволяет прорабатывать цели, это метод SMART, этот метод очень часто используется в бизнесе, и этот метод сформулирован по аббревиатуре пяти английских слов, и сейчас пройдусь, расскажу что из себя представляет этот метод. Метод очень работающий. Кстати, этим методом прекрасно можно пользоваться с детьми, с подростками, особенно в тот момент, когда этап перехода из школы, выбор профессии, выбор высшего учебного заведения, куда ребенок хочет идти или не хочет идти. И вот с этим методом очень интересно работать. Пройдемся по каждой буковке, расскажу, что это означает. Первая буковка S ⁇ специфик, описывает конкретность. Это то, о чем мы с вами говорили в начале вебинара. Точная формулировка того, что вы хотите достичь. Нужно максимально продумать возможные параметры цели для того, чтобы избежать риска и не достигнуть желаемого результата. Чем точнее сформулирована ваша цель, тем более вероятно, что вы придете именно туда, куда вы хотели прийти. Ходит много историй о том, что кто-то себе заказывает автомобиль и потом получает в подарок маленький игрушечный автомобиль. Ну, автомобиль же, правда. Но в цели не было конкретизировано, какого размера этот автомобиль, какая там марка и так далее. И это, с одной стороны, это смешной пример, но часто в жизни так и бывает, что хотели, вроде бы хотели одно, а получили почти такое же, но чувствуем, что что-то не то. Вторая буковка М в межуре был измеримый. Определите, в чем будет измеряться результат. Вот это важно для того, чтобы выйти на нужный результат. Если ваш результат количественный, это может быть точная цифра. Но результат может быть еще и качественный. Качество цифрой не измеришь. Но качество — это как раз то, что вы будете чувствовать, когда вы достигнете вашу цель. Решите для себя в начальном этапе, что будет эталоном измерения. Например, как это работает? Ну, любая уважающая себя э, женщина хочет похудеть как минимум на 5 килограмм. Причем э, эту цифру я слышу от э, женщин абсолютно разных весовых категорий. И сколько бы женщина не весила, да, Элла улыбается, спроси, и каждая скажет, ну, килограмм 5 я хотела бы сбросить. Если мы ставим перед собой цель снижения веса, то мы можем поставить по, качеств... по количественному параметру точная цифра, на сколько килограмм я хочу похудеть. Не вс... А кто уже в этом процессе был, то знает, что вес и объем не всегда одновременно уходят. И еще одна количественная э, цифра, которая может измерить размер вашего снижения веса, это объем. Насколько сантиметров там, в талии или в бедрах я хочу похудеть. Объективно, если вы пойдете в спортзал тренироваться с тренером, то тренер для просто снижения веса подберет вам один комплекс упражнений, а, например, для снижения веса и уменьшения объема он будет подбирать другой комплекс упражнений. И вот тут важно, какую цель вы перед собой ставите. Но может быть еще и качественная цель. Я хочу снизить вес, мне будет легче, я смогу подниматься по ступенькам, или на мое сердце будет меньше нагрузка, у меня будет не так повышаться давление, и, вот это, и, и вообще буду себя чувствовать легкой и звонкой, я буду порхать, и у меня будет хорошее настроение. И это как раз качественный показатель. И когда вы прорабатываете для себя цель, помните о том, что она может измеряться как в количественных показателях, так и в качественных показателях. Бывают цели, которые в количественном не всегда получается измерить. Определите для себя, какие качества изменения будут. Но если речь о к примеру, о том, чтобы создать атмосферу доверия в доме и хороших взаимоотношений. В количестве измерений как можно это посчитать? Ну, количество там, например, открытых ссор в доме можно посчитать, но если на этом фокусироваться, вы представляете, во что жизнь превращается. А с другой стороны, если зайти с качественной стороны, как вы будете себя чувствовать, как будут себя чувствовать ваши родные, как будут чувствовать себя дети, то вы как раз сможете увидеть на то, к чему нужно стремиться дальше. Буковка А, и чего был достижимый. Вот здесь мы проясняем для себя, каким образом будет достигаться цель. И здесь мы для себя конкретизируем, а вообще цель достижима на самом деле или нет. Потому что если вы спланировали цель для себя, она будет у вас достигаться. А если вы цель спланировали, я хочу, чтобы мои родные как-то изменились, то очень сильно не факт, что ваша цель будет достижима. И на этапе проверки цели на достижимость нужно действительно для себя это понять и прояснить эту ситуацию. Был период времени, когда мой сын учился в школе, и у него были не очень хорошие оценки, он туда не хотя ходил, меня это очень сильно расстраивало, и я все время пыталась, ну я же хорошая мама, я же мать. Я пыталась его ну, все время там поучать, как надо себя вести, что надо обучаться. И это абсолютно никак не решало мою ситуацию. И в один из моментов я работала над проработкой своих целей. И я узнала о том, что если и ставишь цель, то эта цель должна касаться только меня. Я задумалась о том, как я хотела бы сформулировать для себя цель, чтобы мой ребенок хорошо учился, чтобы мой муж хорошо зарабатывал. Но это же про них, это же не про меня, это означает, что это не будет достижимо. И я придумывала формулировку, как я могу сформулировать для себя. Относительно ребенка я для себя сформулировала, что я с удовольствием буду радоваться достижениям моего сына в школе. И это не про количественную цель, это про качественную, да, про ту эмоцию, которую я буду использовать. А относительно увеличения заработка моего мужа, я примерно, похоже, сформулировала о том, что ну, вот я буду тоже радоваться его повышению на работе и улучшению финансового благополучия. Не поверите. Но э, в тот год, на который я себе напланировала э, таким образом цели, иначе их сформулировала, что-то произошло и что-то начало меняться. Я потом анализировала, почему так получилось, и в первую очередь с ребенком, почему так получилось, и я поняла важный момент. Когда я фокусировалась на том, что я хочу, чтобы мой ребенок хорошо учился, я реагировала на оценки, которые он приносил в дневнике, на замечания, и я его критиковала. Но когда я сместила фокус на то, что я буду радоваться его успехам, я стала больше уделять внимание тому, как поддержать его там, где у него была оценка чуть-чуть выше, чем она была раньше. И даже если эта оценка не совпадала с моим идеальным представлениям, тем не менее я сравнивала, что было раньше, и если оценка немножко больше, я действительно этому радовалась. И у нас между мной и сыном было меньше напряжения. И это вот как раз то, что зависело от меня. Я его не загрызала условно за какие-то замечания в дневнике или за низкие оценки, а расспрашивала и поддерживала, и хвалила за то, что ну вот, сегодня у него оценка немножко выше, чем предыдущая. Немножко это его сначала удивляло, и постепенно мы вышли с ним на очень хороший результат. Следующая буковка Р – релевантность, актуальность нашей цели. Определите истинность цели, мы уже с вами говорили об этом, что я хочу, что для меня важно. Действительно ли выполнение ряда запланированных действий, тех шагов к достижению цели, которые вы планируете, приведет к нужному результату. И здесь про приоритеты. Действительно ли это важно? Если у вас несколько целей прописано, посмотрите, какая цель номер один, вот самая-самая важная, какая цель номер два, такая же важная, но чуть-чуть менее важная, и прямо проставьте для себя приоритеты, которые перед вами стоят. И вы будете понимать, когда вы в дальнейшем будете делать какие-то действия, вы будете понимать, на чем в первую очередь фокусироваться, чтобы не бежать в разные стороны, не распыляться, а действовать по своему намеченному плану. Конечно же, реалии жизни внесут корректировку в ваши планы. Это правда, это так и будет. Но тем не менее у вас будут ваши приоритетные направления, в которых вы хотите в дальнейшем развиваться и двигаться. И буква «Т» – «тайм», э, привязка ко времени, определите временной промежуток, когда вы будете достигать эту цель, либо поставьте перед собой конечную дату достижения цели. И тогда это позволяет вам фокусироваться, собираться, находить нужную мотивацию для того, чтобы цель была достигнута. Процесс планирования, э, он достаточно интересен. Сначала первый этап, это обдумывание, поиск внутри себя, потом сбор дополнительной информации. Если вы прописываете цель по смарту, то, возможно, с первого раза на все вопросы вы не можете ответить, и вам нужно поискать информацию. Вы начинаете редактировать, актуализировать свою цель, и дальше, следующий этап, это вы выписываете план действий. Самое сложное – это придумать, сформулировать и описать четкую идею того, что вы хотите. И дальше вы уже, когда распланировали поэтапно, то вы просто идете поэтапно по достижению вашей цели. Если вы ставите перед собой какую-то большую, огромную глобальную цель, ее можно разделить на несколько подцелей, подэтапов, которые вы будете достигать, и тогда это будет не так страшно, не так пугаешься, потому что когда огромная большая цель, ты не понимаешь, с какой стороны за нее браться, ну и все, и тут уже вступает такое противодействие, и вы ничего не делаете. Когда вы разбиваете на несколько маленьких этапов, вы понимаете, что вы на этом этапе делаете а он четко вас ведет в нужном направлении, то это гораздо проще, и это гораздо легче сделать, даже просто психологически. Проходит какое-то время, сверяйтесь с тем планом, который вы написали. Проверяйте, насколько вы идете в нужном направлении. Если нужно внести изменения, вносите изменения. Это может быть изменение, начиная с формулировки цели, может что-то поменяться. Может быть, изменение суммы денег необходимых или каких-то других ресурсов может поменяться. Конечно же, может поменяться время. Оно может наступить как раньше, так и не всегда бывает, что правильно поставлена перед собой временная рамка. Оно может сместиться немножко дальше. Может быть даже такое, что ваша цель вообще станет ненужной, она отпадет. В ваших обстоятельствах что-то изменится, эта цель вам не нужна. Не тяните ее за собой, как дохлую лошадь, просто с, проанализируйте, если она уже вам не нужна, отлично, хорошо освободилось место для какой-то другой цели. И вот этот процесс, он очень творческий. И процесс планирования – это совершенно не э, скучный процесс для зануд, которые пишут э, списки или еще что-то делают, и потом э, идут только в жестких рамках. Абсолютно нет. Оставляйте себе немного свободы. Оставляйте себе э, и время, и внутренний ресурс на то, чтобы принимать какие-то спонтанные решения, которые доставят вам удовольствие ищите баланс между четко выписанными целями и вот той жизненной свободой и приятными неожиданностями, и позволяйте в вашу жизнь приходить этим приятным неожиданностям. Не впадайте в какую-то крайность, это может быть как одна крайность, когда у вас все четко распланировано, и а, тут к вам стучится какая-то возможность, вы говорите, нет, подождите, у меня все спланировано, это вообще ко мне и эта возможность прошла мимо вас, дайте возможность ей прийти. И не впадайте в другую крайность, когда вы где-то летаете в облаках, непонятно каким образом, все само по себе произойдет, а оно не происходит, и тогда вы чувствуете внутри горечь и разочарование. Ищите баланс, который удобен для вас, вашу собственную формулу, Методов планирования очень много, они очень разные. Находите для себя тот способ, который будет вам помогать это делать с удовольствием. Потому что это самое главное, насколько вы удовлетворены тем, что происходит. Для чего вообще нам нужно достигать цели? Когда мы понимаем, что нам хочется, и когда мы идем в нужном направлении, а потом это получаем, для мозга это дофамин, это круто. Мозг этому очень радуется. Иногда бывает путь к самой цели более радостный, чем уже потом обладать особенно если речь идет о некоторых вещах и недоступных, то до тех пор, пока эта вещь недоступна и тебе ее хочется, ну, это как э, подарки под елкой, да, вот у нас начинается прекрасный период предновогодних праздников, э, самый лучший праздник, наверное, в году, которого все ожидают, он э, именно вот это очарование, подготовки к празднику, сам процесс, процесс выбор э, подарков, покупок, э, и это очень здорово. Права. И так бывает и с достижением цели, что пока вы идете, вас это вдохновляет, а потом вы уже получили. Ну и что теперь делать? Ну, прекрасно, вы достигли, можно планировать что-то дальше и развиваться, идти дальше. Ваше домашнее задание. Я разошлю прямо ну, бланк, табличку. Форма финансовой цели, и вы можете для себя записывать. Если вам удобно не в табличке это делать, если вам удобно это делать просто в своем блокноте, пожалуйста, делайте в своем блокноте. Выберите, нам важно потренироваться, написать. И выберите какую-то свою одну финансовую цель, которая для вас, например, существенная. Это может быть ну, такая условно среднедостижимая цель. Если та цель, которая достижима, вы понимаете, что вы выйдете на этот результат, но окей, ее нет смысла прорабатывать. Какую-то мега недостижимую цель тоже нет смысла прорабатывать, потому что ну, мы будем просто тратить на это время. Возьмите вот цель, которую вы хотели бы достигнуть, но пока как-то не получается с этим. Проработайте ее по структуре достижения результата. Вы можете просмотреть запись, вы весь ход мысли увидите и пропишите эту одну цель. И пришлите, пожалуйста, вот как вы прописали, чтобы можно было пересмотреть. И, может быть, я где-то вам могу подсказать в формулировке или же в схеме построения вот этапов этих, чтобы можно было ее сделать более четкой напишите, пожалуйста, для себя упражнение, которое 3 p называется, что я поняла после этого блока про финансовые цели, что я планирую сделать и с кем я планирую поделиться информацией, которую я получила, либо с кем я планирую поделиться инсайтами, своими какими-то озрениями, которые вы вот поняли, Круто вас это вдохновило, и вы хотите кому-то об этом рассказать или поделиться с этим. Может быть, вы вдохновитесь и напишите в соцсетях на своей страничке какой-то мотивирующий пост. Это будет круто, потому что моя работа полезна для вас, вы делитесь с кем-то, это как круги по воде, и это будет полезно для кого-то. Жду от вас домашнее задания до 24 декабря. Наше следующее занятие будет 24 декабря вечером с 19 часов, так как мы обычно с вами занимаемся. Ну, присылайте мне лучше немножко раньше, чтобы была возможность увидеть и ответить вам на ваше задание. Также присылайте те задания, которые еще не выполнены, вы это делаете. На, ну, наверное, на правах рекламы. Приглашаю присоединиться к марафону планирования, на котором вы как раз можете на практике отточить это все, потому что здесь в курсе у нас один вебинар запланирован, а уже несколько лет подряд, именно в декабре, я провожу у себя в Фейсбуке на моей страничке Татьяна Романенко, можете добавиться, безоплатный марафон, в котором собирается группа планировщиков, которым нравится я в этом году много командировок, и я хотела пропустить в этом году марафон, но те, которые со мной уже несколько лет планируют, они мне начали в личных сообщениях меня пинать и напоминать «Ну давай, ну давай!» говорю, «Я не успеваю задание готовить, и все, ну давай!» И, и я поняла, что публичное Обещание это сделать не дает мне возможности расслабиться, и поэтому марафон объявлен. С 19 декабря мы будем начинать работать. Вообще история марафона достаточно м -м, такая занимательная. Несколько лет назад я понимала, что мне нужно... Ну, вообще вот планированием года наперед я занимаюсь уже давно, наверное, с 2007 или 2008 -го года, и... В одной большой тетради у меня записаны мои мечты, мои планы, и у меня есть возможность сейчас перелистнуть на несколько лет назад и посмотреть динамику, что менялось, и это я узнаю сама про себя много интересного, когда я это делаю. Это, ну, это очень прикольно для своего собственного развития. И для того, чтобы найти мотив... От, про мотивацию, где искать мотивацию, для того, чтобы найти мотивацию, мне вроде бы я понимаю, что надо сделать, а не очень хотелось, и я взяла публичное обязательство, потому что я понимала, что сама себя... Ну, я мастер сама себя уговаривать, когда мне что-то не надо сделать. Да, наверное, вам это тоже знакомо. И я взяла публичное обязательство, что приглашаю с собой за компанию, планировать, я буду готовить задания на 7 дней, на каждый отдельный день задание. Ну и, конечно же, я эти задания выполняю вместе с группой. В чем прикол? В группе создается... Вот эта атмосфера поддержки, когда можно поделиться друг с другом, можно задать вопросы, можно обсудить какие-то моменты, и это добавляет определенного драйва в момент планирования. Из такого будничного занятия это превращается уже в какое-то увлекательное совместное путешествие, и вот, наверное, это уже пятый год когда проходит этот марафон в декабре, и мы занимаемся планированием, уже собралась группа единомышленников, которые это делают с удовольствием. Поэтому если вы хотите попробовать прямо вот на практике поработать с вашими целями, не только финансовыми, но вообще с целями, то, пожалуйста, welcome, присоединяйтесь, будете практиковаться. Ну, как минимум, я от вас ожидаю выполненного задания по сегодняшнему вебинару. Я уже сказала о том, что разошлю форму, которая вам поможет найти направление нужное, а уже дальше ваш творческий процесс, как вы будете это делать. Я абсолютно уверена, что... В момент достижения поставленной цели, когда вы смогли сделать то, что вам хотелось, за спиной вырастают крылья. Это правда, это доставляет большую радость и мотивацию снова и снова э, идти вперед и двигаться и достигать э, свои поставленные цели. На этом сегодня мы заканчиваем с вами. Если Анастасия с нами, или напишите в чате, или хотите присоединиться голосом ваше впечатление от сегодняшней работы, была ли полезная информация, что захотите попробовать для себя сделать. Буду очень рада, буду очень благодарна за обратную связь. Элла, ваши впечатления? Анастасия присоединяется. Добрый Давайте. вечер. Да, добрый. Спасибо большое. Я как-то вообще не заметила, что уже час прошел, если честно. Правда? Я как-то так уже смотрю уже. О, домашнее задание. Вот. Все интересно, все вроде, так, вроде как знаешь, а с другой стороны, как то по-новому на это все смотришь. И надо это все обдумать, надо это все в голове сложить. Разложить. Вопрос, а насчет вот этих 100 методов, 100 целей? 100 мечт? 100 мечт, да, их тоже да, ну, Напишите для себя, попробуйте, это крутая штука. Во-первых, про себя много интересного можно узнать, и она потом позволяет дальше планировать. Вот в марафоне у нас одно из заданий как раз 100 мечт и есть, и ну, это, это чудесная практика. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Подтягивайтесь в нашу компанию планировщиков. И действительно, чего-то мега нового я точно не рассказываю, но я постоянно экспериментирую на себе, еще какие-то новые способы. Когда ты уже много лет этим занимаешься, и уже есть какая-то своя формула под себя заточенная, а с учетом специфики работы хочется для разных людей разные способы находить. И вот постоянно что-то новенькое появляется, и важно в системе это делать. Вот когда это видишь картинку в целом, а не разрозненными кусочками, то, конечно же, намного лучше будет результат. Спасибо. Спасибо вам за отзыв. Элла? Спасибо большое. Мы теперь встречаемся Встречаемся 24-го, mm -hmm. это второй день Хануки у нас получается, 24-го в то же время, и э, это интересно, и действительно, эту тему много раз уже э, обсуждали, слушали, Ну вот подход, как находить э, правильно финансовую цель, был очень... Сима, Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое, всего, всего доброго, до 24-го числа, до 24 скоро встречаемся.